Блин, это ж дядь Саша. Тс. Валите отсюда. Скажи спасибо детям. И Бога благодари чтоб через неделю бабки были все хорошо я дам на держи давай Второй тащи ходом макс ну где второй это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 Ну, кроме как общая фотография с Константином Дзю, с профессиональным боксом он больше ничего не связывал. Что это с детства у Андрея я была добрая скажу. советская Что мечта это? найти кто ту и создать большую кто и крепкую ячейку Но его натура и полигамность Отстоять, мешали ему прийти к своей мечте. Переодичь. Да а у Димы?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 А, ему. а это я. С самого детства я мечтал стать День тренером поворотом. по футболу. А это... Ну, как вы Отдай уже поняли, детская ему. мечта Уйди так с поля. и осталась мечтой. Уйди с поля. Не играй. Не футболист. Знаете, у каждого из нас были свои мечты и стремления в жизни. У нас всегда объединяло одно.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 Всего доброго. Здрасте. Сказать ничего не хочешь? А, да, точно. <свечес> Ладно, потом поговорим. Давай.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 Что там по зарплате, мне бабки нужны срочно. Слушай, я только приехал, давай сейчас послаем, поговорю, я звоню тебе сразу. Ну давай. На связи? Давай. Здорово. Ну и что ты вечером?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 Привет. А он чё? Да ты чё? Здорово. Часть тела. Три буквы. Хаиу. Ухо. А я думал не ухо. Хорошо работаете. Молодцы.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 Заходи. Раздевайся. Чё пришел? Да проблема у меня, брат. СТОНЯ ОРИТЬ УЖА! Лает. Бывает. А чё позвонить нельзя, а? Я хотел к тебе лично попасть. Ну, заходи.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 О, ребят, привет. Проходите, садитесь. Привет, сестренка! Привет. Что случилось с тебя? Да вон козлы, злыблен мне, тогда машину не сделали и сейчас еще денег требуют. Не переживай, сейчас решим. Ублюдки.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 И в итоге я им говорю, ребята, я же тоже из Читы. <реш> <реш> так, ладно. Ребята, О. собрал я вас по серьезному вопросу. Извините. Ну, ответь, раз звонят. Алло. Андрюха, привет. Тут проблемы да, Что случилось? Тут клиент недовольный. Подъедь, пожалуйста. Изделие, сейчас, что ли? Ну да, за час на тревогу. жди, все сейчас все подъеду. Что, братка, что случилось? Да там на истохе кипиш какой-то. Давай мы же вместе съездим. Не, вы сидите. Вы лучше потом расскажете, что решили. Хорошо. Ладно, все, деткин, давай счастливо. Ну давай, давай, удачи. Давай, наберешь. Все хорошо. Здорово. Что случилось? А да там ребята хотят поговорить. Вон подъехали. Вот эти что? Приветствую. Меня Андрей зовут. Здрасте. Здрасте. Это моя СТООХА. Сотрудники позвонили, сказали, что-то случилось. У вас какие-то проблемы возникли? Да. Проблемы-то у вас сейчас возникнут.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 то Почему остановили нас? Нормально, не суети. сейчас все решим. Ага, понял, давай быстрее. Командир, постой! Командир, какие проблемы? Проблем никаких нет, просто проверка документов. Не, менты, кай, да, борзели, кого хотят, то останавливают. Да нормально, сейчас санят все да дальше поедем. Че, не видишь, кого останавливаешь? У вас машина в ориентировке, да еще и без номеров. Ты чё, братан? Нормально все? Нормально. Э, -э, э, ты чё куда погнал? -то? А ты чё не видишь? Одна машина такая в городе всего лишь. Ну сейчас и разберемся. Командир, сюда посмотри. Здорово, пацан. Ч творите-то, а, шути! Валим, валим отсюда! Давай быстрее, а то уйдут! Не переживай, сейчас догонит. Да. Встречается? Ага, все, понял, встречаем. Погнали!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 Нужно валить из этого города и валить как можно дальше. Потому что менты и хозяин этой машины будут нас искать. А я не хочу гнить в могиле или гнить в тюрьме. Что, ты разорался? Ты же знал, на что ты идешь. Я не понял. Вы все здесь охрене? Вы что, меня окраинем сделаете? Успокойтесь вы оба. Нужно проблему решать, а не отношения выяснять. Мы все заварили эту кашу. Вместе будем ее расслебать, понял? Да вместе, вместе.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 Вот с этим вот мы в полной жопе. А мы прокатились. Напугала, блин. Ага. Понимаете? На этот раз нам вообще все понравилось. Да вы что? Да, ничего не стучит. Не стучит. М -м -м. Ничего не гремит. Это... Все плавненько, ровненько идет. Ага.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 Да, доченька. Алло, папуль, привет. У тебя все нормально, а чем пухчешь? Я в зале? Папа, у меня для тебя новость такая. Я тебя хочу со своим молодым человеком познакомить. Какой молодой папа, человек? Папа, Подожди, мы давай вместе. обсудим более спокойные обстановки. Все, папа, Вика, алло. Люблю, алло, Вика. Сергей Васильевич, там автовоз пришел, там 20 машин. На подходе еще два. Там места нету. что будем делать? Пойдем посмотрим.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 Все это слушаю, никого не смущаю. Вон дверь можете идти, Папа, а потом посмотрим, кто в эту дверь еще первый. Из нас Андрей, будет. И ты не начнешься. А еще на дерзить будешь, или что? Да я за свое до конца Андрей! Буду. Сейчас зубы выблюдим! Так успокоились оба! Неужели мы не можем, как цивильные люди, просто посидеть и поговорить? Обязательно нужно мне портить настроение, да? Значит, так, сейчас я иду, пудрю носик, и чтобы когда я вернулась, вы вели себя как лучшие друзья. Это понятно? Вот и хорошо.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 Артем за мной приехал, мне нужно бежать. Ты же ничего не покушал. Да ладно, хрен с этой едой, потом поедим. Все, солнышко мое, еще увидимся. Все, приятно было пообщаться. До увидимся. свидания. Ну что? Да ничего, нормально все прошло. Думаю, еще раз придется повстречаться с твоим товарищем. Ну и где он есть? Алло.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 Прямом. Я зачем тогда к тебе сюда ехал -то? Я хочу с мыслями своими разобраться. Один повыть. Езжай на истоху, Я, если что, позже тачку поймаю, подскочу. Хорошо? Точно? Точно, точно, точно. Ладно. Все. все. Давай, счастливо. Спасибо, что подъехал. Давай. Мыслитель, блин. Алло, Василий. Да-да, все. Вот буквально две минуточки. Мы подъезжаем уже.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 Алло, Макс, они нашли нас. Гена. Время. Ну чё, резать, режь! Иди посмотри, мы походу дверь не закрыли. Сейчас посмотрю. Че, че, че? Дед! Погнали. Дед. Вы что творите, паскуды? Вы знаете, кто я такой? Вы знаете, с кем я работаю? Да вас приедут, вас куты порут. Можете садиться со своей машиной и потеряться отсюда. Кто вас послал? Да пошел ты! Че ты с ними разговариваешь? Валить их надо. Ты что собрался делать? Ты что, убить их хочешь, что ли? Тёма, ты что? Это же люди, это же живые люди. Ты как? Ребята, да, там, ну что началось Мы хотели узнать -то? всего лишь от кого они. Ребята, давайте поговорим, решим вопрос. Никто это уже не, хотел не его убивать. Это не давайте люди. Давайте решим что-нибудь. Тёма, ты что натворил-то? Тёма. Ты людей убил, Тёма? Нет. Охренеть.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 Брат, ты держись. Ты же знаешь прекрасно, что деду Гришу мы все любили. Он нас всех вырастил. Те твари, которые это сделали, они уже наказаны. Брат, мы всегда с тобой. Ты же знаешь, это прекрасно. Ты его вот знаешь, мне только одно в голове не укладывается, а?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 Макс, ты понимаешь, что ты натворил? Из-за тебя дед Гришу-то убили, из-за тебя! И ты это все еще за моей думаешь, спиной! Я хотел, а как ты, пацаны, как ты, пацаны, пацаны, ты это стоять, стоять, Хватит, хватит орать, пацаны! Деду Гришу уже не вернуть! Короче, я поехал, вы оставайтесь. Это, я с тобой. Чем ты прости меня. <звы> да нормально все.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 Да запросто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 Викулечка моя, соскучилась. Привет. Я слушаю. А ты где? Катаюсь с одноклассником. С каким одноклассником? Ну все, она замужем вышла. Да ладно, кто ее Но... вообще взял? Да вот такую. взяли. Слушай, нам всем надо встретиться. Да, это будет вообще отличная вышла. идея. Вышла. Ты нормальный вообще. Из машины вышла, я тебе ты сказал. Ты что себе позволяешь? А? Это кто такой? Слышь? Ты почему-то... че с каким-то кобелем катаешься, Андрей, я, я не понял? Андрей, я тебя прошу, успокойся. Ты ничего не попутала, ну, подожди, а? Подожди, что то Ты что, ты хотел или что, а? Слышь? Андрей, Андрей, успокойся, я тебя прошу, Андрей. Успокойся, я тебя прошу. Руки убери свои. Видеть тебя не хочу больше.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 Ну давай хотя бы пиццы закажем, Сиди а? Сиди ровно, а. Можешь хотя бы сейчас? Издеваешься ли что надо мной? Прикалываешься? one on that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 Здорово. Что значит успокойся? Что значит успокойся? Ты видел, куда она села? Все. Ты видел, кому а. она села? Это она ты в снизу? тачку села. Да. Я думал, она я. села в тачку. Нет. И что кому как ты думаешь? Да слушай, что-то не могу. Сипчику да. какому-то. Я приготовился. Цветов купил. Кольцо Смотрит. купил. Ой, Предложение олё. сделать приехал. Это жесть как...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 Yeah, <laughs>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 Андрей! Слышь, а ты не попутал ничего, а? Вопросы какие-то. А ты что с моей женщиной танцешь? На ней написано, что она твоя. Я тебе сейчас нахрен хрен объясню! Андрюша, да, Андрей! Слушай, да отвали ты от меня! Вика, Вика, ты как всё чувствуешь? Эй, очнись, ты меня слышишь? Вика! Василиш там? Там. Василич. Василич? Угу. Саня звонил. Молодежь, которая у нас бриллианты. Дернули. Увидеться хотят. Вези их на базу. Понял. Что-то Серега трубку не берет, в Андрюхе звонили? Да, звонил, недоступен он. Нормально, все, троем съездим. Надо, Давай, вали мне отсюда! На что-то надо, отпустите меня, я больше здесь не буду газетами торговать. Не надо, не надо! Надо, надо! Я, пожалуйста!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 Плановый осмотр пациента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 постойте отставить этого я забираю а этих покуйте Дохни, сука!